Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем строительный объект нефтестроендустрия Юг. Квартира на Нарепина, трехкомнатная. Продается по переуступке от физлица. Вот он. Ниша под гардеробную. Прямо туалет. С этой стороны у нас гостиная с выходом на балкон. Вид из окна здесь кухня, опять же здесь 10 квадратных метров. Стояк отдельный. Окна открываются на две стороны, вид из окна и балкон 7 квадратных метров. Да. С этой стороны две комнаты Ванна Ванна 3,75 Здесь спальня 12 квадратных метров С выходом на балкон Вид из окна Еще одна комната квадратный вот такой